15 лет года Нет, снимайте с кино. Да нет, я думаю, фотоаппарат, я тоже фотограф. Ну это ты бывший, ты уже... А сейчас не фотографируйте? Да куда он? фотографирует? Нет, Ты конечно У вас фотоаппарат, наверное, еще пленочный? У меня все есть. А, все и такие есть. Все, и такие, другие, и Последний Этот не я купил, не, хороший, Нет, не, канон. Не такой, канон, не канон. Он, вот такой, наверное. А -а -а. Тут тоже так, канон здесь. Канон, только у меня здесь... Ну, у вас это с линзами, со всеми делами там. Вот, нет, только во у тебя меня... не Кэна на Сони. А Сони это большой, большой а канон-то маленький. А, да, а что можем... вы на съемке не берете? Это же интересно, поснимать. А вы знаете, мы, уже мы столько взяли. наснимали. Знаете, а, меня... то есть, ну понятно, вы как-то в, в интернет не прыгаете? Нет, нет у меня не стало. Нет, я для не себя, себя думаю. Ну, как... подруги... А ну раз зрение еще, то конечно. Меня поэтому я, поэтому я естественно... плохо вижу и поэтому я не занимаюсь. Я не знаю, я сейчас сам телевизор реже- реже, реже смотрю, потому что нафиг, нафиг. Глаза, глаза, глаза, глаза, глаза, глаза береги. Очень, да. А говорят, это катаракта, она вообще сама по себе, эта клетка, она разрушается независимо от того. Хороший ты, плохой, высокий, здоровый. Она просто разрушается. И все. И мутнеет. Мутнее, да. Смотришь, не смотришь, наверное, все равно, да? Абсолютно. Пофигу. В 1951 году мне повезло поработать у Панфилова на заводе оптико-механическом заводе в Ну там это самый знаменитый вот да, там да, я выпускал вот да, эти аппараты да, там да, я да, их испытывал да, все по Ленинграду ходил все да, эти да, смены да, все да. и делал иск у меня по телевизору мои снимки все показывал много, да, 50 да. Курьеры, 52, ну вы наверно подсчетный подсчетный ломо гражданин, как говорится. Да. Уже... То, нет, ну, вообще-то да. Там-то да, потому что там уже, как говорится. Да, тех нет, Ну я там, нет, там нет. был много. Да. Мы там снимались вот в них только Кстати, в, больнице да, снимались в больнице от ломо. Да. Вы там снимались? В чем это? В больнице от ломо. Не не снимался. Мы снимались. Да, мы так. снимались. Но Несколько ты... фильмов там. Да, сегодня съемки прошли у нас, дорогие друзья. Ну где, где? где? Все, завершаем, Володя.